Знаете, ввиду такой вот странной нашей жизни, ну вообще образа жизни и возраста, много многого другого, я весьма щепетильно отношусь к своим зубам. Ну, в принципе, не только к зубам. В целом за здоровьем слежу, и возраст напоминает о том, что молодость, она как бы ты этого не хотел, уходит, и... Здоровье по чуть-чуть, по чуть-чуть, учитывая яркую и буйную молодость, она начинает немножечко сдавать. Поэтому я очень трепетно отношусь к своему телу и к зубам в частности, скажем так. Вот, постоянно хожу, проверяюсь, санацию произвожу. В общем, все, что необходимо, делаю. Не жалею на это ни денег, ни времени. И буквально недавно на днях у меня откололся кусочек зуба. Я решил сходить к стоматологу, вот выбрал время – сходил сегодня кстати говоря был на приеме ну и что вам сказать в легкую стоматолог насчитала мне по минимуму по минимуму буквально сразу так на вскидку каналы запломбировать, там это сделать это сделать сразу же мне накинула сумму предположительную, причем она сразу сказала, что это минимум 400 долларов за один вот и это далеко не предел я посмотрел Говорю, хорошо, я подумаю, ну, я не стал бы так сразу лечить, я пойду к разным докторам, скажу, у всех проконсультируюсь, получу несколько точек зрения и после этого буду делать выводы, то есть, как мне поступить. Но о чем я в принципе хотел сказать, о бесплатной медицине, о том, о чем нам твердят каждый раз люди в костюмах с экранов телевизора и с трибун. Они говорят, что у нас в стране бесплатная медицина. Я думаю, в вашей стране точно так же говорят. Они утверждают, что государство платит за нас. Понимаете? Они утверждают, что это их щедрый дар. Это их помощь нам. Они снизошли откуда-то там сверху и бесплатно дают нам образование, медицину там, и многое другое. Понимаете? То есть мы так называемые иждивенцы, так называемые должники. И вот тут я вспоминаю слова некогда бывшей премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая коротко и ясно в Палате Лордов с трибуны заявила во всеуслышание о том, что у государства своих денег нет. У государства есть деньги лишь налогоплательщиков. Ей тогда аплодировала вся Палата Лордов. И за одну только эту фразу граждане Великобритании готовы ей были пожимать руки. Хотя во многих моментах они были с ней не согласны, и даже более того. Я в 2006 году стал почетным донором. Сейчас, на данный момент, я уже, наверное, пятикратный почетный донор, так как продолжаю регулярно ходить, сдавать. Ну, не знаю, это у меня уже даже так традиция, что ли, такая сложилась. Так вот, в Советском Союзе почетный донор имел огромное количество лет. Я сейчас не пытаюсь сказать, что Советский Союз Совет был хорош. Нет, отнюдь. Там было столько гадостей, что и перечислить нельзя. Но я просто привожу пример, что в Советском Союзе почетный донор имел... И даже после развала Советского Союза, я помню, что у меня было прописано в льготах на бесплатная стоматология, протезирование и многое-многое и другое. А вот в Советском Союзе, в некоторых регионах, в некоторых республиках, по-моему, даже был бесплатный проезд. Если мне не изменяет память, где-то он еще и сохранился. Вот. На данный момент почетного донора забрали все. Все льготы. Абсолютно все. Мы сейчас должны наравне со всеми платить за все. Ну, я считаю, что это справедливо, с одной стороны. Как бы я против льгот, потому что они создают некоторое социальное неравенство. Хотя все же заслуги, наверное, каким-то образом должны учитываться. Но суть не в этом. Это тоже дело добровольное. Дело в том, что когда люди, так называемые в кавычках, в пиджаках и костюмах, с трибун и с экранов телевизоров твердят, нам о том, что медицина в нашей стране бесплатна, знаете, теперь я улыбаюсь. Мне даже не хочется им плюнуть в лицо. Знаете почему? Потому что они, в принципе, говорят правду. Потому что для них медицина бесплатна. Я абсолютно точно уверен, что для них существуют отдельные клиники, поликлиники, больницы, санатории, места отдыха, прочие какие-то там. У них питание бесплатное, у них проживание бесплатное, транспорт, перелеты. Охрана и многое-многое другое. Для них, для этих людей в костюмах, которые говорят о бесплатной медицине, она действительно бесплатная. Понимаете? И в принципе их тут ни в чему упрекнуть. Они говорят правду. Я сейчас слежу за событиями. Ну, не так прям, что прям конкретно-конкретно с истерией. Нет, но периодически слежу за ситуацией, которая происходит в Татарстане. Там, э, в Казани ввели вот этот вот QR-режимный QR-кодовый режим. И теперь простые люди не могут сесть на транспорт, если у них нет этого QR-кода. Причем даже вакцинированный, кто первой дозой вакцины там укололся, и второе, ему нужно пройти еще какую-то процедуру длительную, сколько там дней, и только после этого, там после каких-то массовых регистраций, дождавшись своей очереди, он получит какой-то там QR-код. Только после этого, как получается, теперь по факту, по существу, он сможет пользоваться, ну только после этого, он сможет пользоваться транспортом общественным, ходить в магазины. А до этого, понимаете, какая интересная штука, Государство настолько сильно заботится о человеке, настолько сильно и крепко его любит, что не только бесплатно дает ему вакцину и готово даже вколоть ее силой, повалив человек на пол, но оно настолько переживает, чтобы вы были здоровы, что запрещает вам даже хлеб себе купить, понимаете? Оно не пустит вас. Под страхом неимоверного штрафа. Она не пустит вас ни в троллейбус, ни в автобус, ни в трамвай. Валите пешком. Она не пустит вас в магазины. Сидите, голодайте, дохните. Только потому, что она вас любит, понимаете? Она так сильно о вас заботится, так крепко хочет вас обнять, сделать вам уколчик. А до этого нет. Вот настолько сильно она любит, что подыхайте, падлы, с голоду, подыхайте... Лежите, кортитесь, никто к вам не придет, никто вам не поможет. Медицинскую помощь вам не окажут, в поликлинику вас не пустят, магазин вас не пустят. И знаете, что интересно? Первый день, первый день в Казани там были какие-то волнения, были какие-то даже драки, там сопротивления, что-то там, прорывы какие-то. Люди галдели, люди кричали, люди ругались, люди толкались, люди спорили. Но вот прошло сколько-то дней по-моему, недель максимум, да? И все как так и утихло. Всех все устраивает. Всем все нравится. Все совсем согласны. Ну а что? Либо ты сдохнешь с голоду, либо примешь поставленные перед тобой условия. Без вариантов. Бесплатная медицина. Я начну. Вернусь, как говорится, к началу ролика. Бесплатная медицина, на мой взгляд... Это что-то параллельно бесплатному сыру в мышеловке. Других каких-то аналогий я не вижу. И вообще, в принципе, видел ли я что-то бесплатное в своей жизни? Очень интересно. Нет? Знаете, потому что за это всегда кто-то платил. И если не я, то кто-то другой обязательно. И вы должны об этом помнить. Если вдруг вам попадает в руки что-то бесплатное, то за это... В любом случае, кто-то заплатил. Существует нерушимое правило. Если где-то что-то прибавляется, значит где-то это убывает. Запомните эти слова. Они довольно полезны для анализа, для восприятия реальности. В принципе, об этом весь мой канал «Осознать реальность». Берегите себя, подписывайтесь, не болейте, ну и делайте выводы. Всего доброго.